Всем привет! Краткий обзор ножа компактного EDC для походов или для повседневной носки с собой там сумки или же на поясе. Ножик поставляется в чехле пластиковым с клипсой. Достаточно тугая клипса, что можно прицепить его на пояс. С обратной стороны есть на рукоятке отверстие, куда можно прикрепить темляк. Но сказать, что он в нем очень прочно сидит, нет. Есть люфт. И он даже выпадает, если сильно приложить усилия, Даже не сильно, а небольшое усилие. Ножик выполнены в черном цвете. Рукоятка из материала G10. И сам клиночек. В цвете ножик изготовлен в Китае. Подойдет тем, кому надо, например, взять с собой, чтобы отрезать какую-то веревку, что-то постругать. Он будет очень удобный, так как он компактный. Итак, длина ножа. Шестнадцать с половиной миллиметров. Длина клинка почти восемь сантиметров. И восемь с половиной рукоятка. Толщина обуха 2 миллиметра. Начиная где-то примерно с середины клинка по обуху клиночек сводится. Очень такой удобный карманный ножик с фиксированным лезвием спасибо за внимание оставайтесь на канале пока пока